Животная клетка не имеет клеточной оболочки. От внешней среды клетка отделена цитоплазматической мембраной, которая образует поверхность клетки. В ней отсутствуют пластиды, а также вакуоли, характерные для растений и некоторых грибов. Животная клетка имеет много общего в строении с растительной клеткой. Содержит цитоплазму, ядро с ядрышком, митохондрии, эндоплазматическую сеть, Комплекс Гольджи – рибосомы. Клеточный центр состоит из двух очень маленьких телец цилиндрической формы. Клеточный центр играет важную роль в делении клетки, формирует веретено деление.